Как стать SEO специалистом? На самом деле вузе этому не учат. Максимум, что вы можете стать, хорошим математиком, хорошим автором, хорошим маркетологом. Но SEO специалистом вы можете стать только самостоятельно, если будете читать блоги, читать. Умные книги, посвященные маркетингу и также SEO-продвижению. Перечитайте справку Google и Яндекса, а также начнете работать каким-нибудь трейдинг в SEO-студии. Тогда вы, вероятнее всего, станете очень опытным SEO-шником. Я именно так и начал, и сейчас я руковожу русскоязычным направлением компании seo Quick.